Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой узор. Его рапорт по вертикали 4 ряда. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт 10 плюс 1 петля. Цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вяжем столбик с одним накидом. И еще один столбик в следующую петельку. Дальше по цепочке отступаем две воздушных петли. И в третью вяжем столбик с одним накидом. Три воздушных. И столбик с одним накидом в ту же петлю основания. Получилась галочка. Две воздушных отступаем, а в следующие пять петель вяжем по одному столбику с накидом. Первый второй третий. Четвертый и пятый. Две петли пропускаем, а в третью свяжем галочку. То есть столбик с одним накидом, три воздушных, столбик с накидом в ту же петлю. Две петли в цепочке пропускаем, начиная с третьей вяжем 5 столбиков. Итак, чередуем галочки и пятерки столбиков до конца ряда. В конце ряда, когда связана крайняя галочка, отступаем 2 воздушных и вяжем 3 столбика в оставшиеся 3 петли. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Набираем две воздушных петли подъема. В третий столбик с краю вяжем столбик с накидом. Две воздушных. Над галочкой свяжем пять столбиков с накидом. Вот такой веерочек получился. 2 воздушных. Теперь свяжем 2 столбика с общим верхом. Первый вяжем над первым из пятерки столбиков. То есть делаем накид, вытягиваем ниточку и связываем только две петли. А две остаются на крючке. Снова накид. И вводим крючок в пятый столбик и связываем две петли. На крючке у нас остались три петельки, связываем их вместе. То есть по сути мы связали галочку наоборот. После нее две воздушных и над галочкой предыдущего ряда пять столбиков. Две воздушных и вяжем два столбика с общим верхом. Первый в первый столбик, не довязываем. Второй в пятый столбик, связываем три петли. Две воздушных и над следующей галочкой пять столбиков. В конце ряда над последней галочкой я связала пять столбиков. Теперь 2 воздушных, в ближайший столбик вяжем столбик и еще один столбик в третью воздушную петлю подъема. В данном случае можно вязать или 2 столбика с общим верхом, или два отдельных столбика. Если выбрать второй вариант, то край изделия получается ровнее третий ряд четыре воздушных петли подъема и столбик вот сюда между первым и вторым столбиками над пятью столбиками вяжем 5 столбиков, то есть столбик в столбик. Над перевернутой галочкой свяжем обычную столбик под галочку. Три воздушных. И второй столбик сюда же. Над пятью столбиками пять столбиков. Над перевернутой галочкой вяжем обычную столбик, 3 воздушных, столбик сюда же. И так до конца ряда. Заканчиваем ряд так. После 5 столбиков свяжем столбик вот сюда, между столбиком и воздушными петлями подъема предыдущего ряда. Одна воздушная и еще один столбик сюда же. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд. Три воздушных петли подъема. Вот сюда под одну воздушную петельку вяжем два столбика с накидом. 2 воздушных и вяжем перевернутую галочку, то есть два столбика с общим верхом. Первый над первым из пяти столбиков, не довязываем его до конца. Второй над пятым столбиком, связываем 3 петельки, 2 воздушных. И пять столбиков над галочкой предыдущего ряда. Чередуем эти два элемента до конца ряда. После крайней перевернутой галочки я связала 2 воздушных петли. Теперь вяжем 3 столбика вот сюда, между столбиком и петлями подъема. Пятый ряд. Три воздушных петли. Столбик над вторым столбиком. Столбик над третьим столбиком. Вяжем обычную галочку над перевернутой. Столбик. Три воздушных, столбик сюда же. Над пятью столбиками вяжем пять столбиков. Над следующей перевернутой галочкой вяжем обычную и так до конца ряда. В конце, когда связана последняя галочка, вяжем столбик в первый столбик, столбик во второй столбик и столбик в третью воздушную петлю подъема.